Добрый день, дорогие друзья! Рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Владимира. Владимир, следующая ситуация. Владимир участвовал в торгах по банкротству, вышел протокол о победителе. К сожалению, Владимир не победил в торгах. В этом случае ему должны вернуть задаток. Но прошло уже 8 дней после выхода протокола, задаток не вернули. Обращались к конкурсу управляющему. Там сообщили, что все заявки на возврат задатка находятся в бухгалтерии, но когда будет произведен этот возврат задатка, сроки не уточняются. Давайте разбираться, что делать в этой ситуации. Самое главное, вы должны понимать, что все необходимые действия для того, чтобы вам вернули задаток, необходимо выполнять не после того, когда мы уже ждем возврата задатка, а до того, когда мы собираемся выходить на торги. Есть ряд действий, которые необходимо выполнять до торгов. Но раз уж ситуация такая сложилась, первое, что вам необходимо сделать, это обратиться к конкурсному управляющему с запросом по электронной почте, указывая адрес, куда вы отправляете это письмо, в которое указано сообщении о проведении торгов. Второе, вы также можете обратиться в саморегулируемую организацию, которая регулирует действия данного арбитражного управляющего, разъяснить им ситуацию, показать им сроки пройденные, приложить протоколы, ваши заявки, реквизиты для возврата задатка и попросить, чтобы они, как говорится, разрегулировали данную ситуацию. Я желаю, чтобы ваши торги заканчивались всегда победой, чтобы ваши задатки возвращались, чтобы вы участвовали на торгах и зарабатывали на торгах по банкротству. Если вам понравилось это видео, если оно было полезным для вас, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их прямо под этим видео или в специальном разделе в наших соцсетях на нашем сайте. Мы всегда рады вам помочь. Будьте профессионалами на торгах и всем пока!